Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Биллич. и вот наконец-таки закончился Computex 2019 и все фанаты AMD с нетерпением ждут 7 июля когда начнется старт продаж процессоров Zen 2 или Ryzen 3000, называйте как хотите. И хотя нам пока известно немного и тестов в сети пока что раз-два дообчелся, но я решил высказать свое мнение о презентации AMD, о данных процессорах и рассказать, какие из них я считаю Самыми интересными и перспективными для покупки. Надеюсь, что вам будет интересно. Ну, начнем с того, что все ждали от AMD несколько иной презентации. Еще до Computex а просочились слухи о наличии у компании процессоров на 16 ядер для платформы AM4 и по достаточно хорошей цене. Да, понятно, что и у Intel, и у AMD уже есть подобные процессоры под сокет 2066 и TR4, но вот в пользовательском сегменте, то есть на сокетах 151 и am 4 это было бы просто настоящим фурором. И вся информация, которую видели пользователи до Computex -а, была основана на том, что вверх линейки будут представлять как раз такие 12 и 16 ядерники, а решения с 8 ядрами займут нишу нынешнего процессора 2600X и станут, так сказать, must have в каждом доме. Тем самым моим протащила бы рынок на новый уровень, где 16 ядер не выглядят чем-то запредельным для домашнего ПК. К слову, при всей моей любви к синим, именно красные пока что являются локомотивом рынка. Даже я, являясь фанатом синих, говорил своей аудитории, что в случае выхода на М4 доступных 16 ядерников, я бы оторвал с руками и ногами один из них к себе в сборку. Поскольку для рендера видео и профзадач иметь такой камень на общей доступной платформе и по адекватной цене – просто милое дело. Но хотя AMD представили в итоге нам 16 ядерники чуть позже на отдельной презентации, но с учетом их стоимости в 750 баксов, назвать их доступными, язык как-то не поворачивается. Большинству покупателей приобрести их себе будет не в состоянии, а оставшимся людям, которые при деньгах, придется ждать начала продаж аж в сентябре. Поэтому 7 июля можно ждать только более доступные флагманские 12 ядерники, что тоже неплохо, но согласитесь, не является пределом мечтаний. И цена у него порядка 500 долларов, то есть купить его опять-таки сможет не каждый. Позицию AMD в этом вопросе тоже можно понять. Определенную достаточно существенную долю процессоров из верхнего сегмента покупают геймеры, а в мире игр все пока не так однозначно. Игры пока что только перешли на поддержку 16 потоков, и значит, что толку от большего количества ядер и потоков а в ближайшее время будет не так-то много. И растить количество ядер потоков лучше планомерно, постепенно снижая на них цену и, соответственно, как-то вот так вот вести рынок в будущее. Поэтому основа линейки опять-таки восьмиядерники. Искренне радует то, что ребята поработали над частотами и игровым потенциалом процессоров, который сейчас вплотную приблизился к потенциалу конкурентов. То есть нынешние 8 ядер 16 потока фото AMD и Intel а наконец-таки почти сравнялись и теперь уже не только в синтетике и задачах, но и на полях виртуальных сражений. Во всяком случае, такой вывод можно сделать на основании инфографики, представленной на Computex. Конечно, мы не знаем, в каких условиях проводились тесты, но надеюсь на честность госпожи Лизы Су. Также очень интересно внедрение технологии PCI-Express 4.0 и увеличение кэшу процессоров просто до нереальных размеров. Правда, есть моменты, которые выглядят не столь радужно, и возможно вы их не заметили, но вот блогеры, я уверен, обратили внимание. Во-первых, новые платы, и судя по их системе питания, напрашивается простой вывод, что да, физически преемственность сокета M4 осталась. То есть физически воткнуть старую плату на 300 там, или 400 чипсете новый процессор будет возможно если у платы соответственно прошит новый bios но вот с разгоном 12 ядерных amd и тем более 16 ядерных процессоров большинство из них скорее всего не справятся то есть под система питания будет просто на пределе будет перегреваться и так далее и тому подобное и покупать новую материнку владельцам данных процессоров все таки придется как это было например при переходе с Восьмое поколение у Intel, когда многие 370-е платы не справлялись с разгоном 9900K, то есть были такие прецеденты. Было такое и у AMD, вспомним, допустим, чипсет 760G еще со временных фиксов. Ну да ладно, есть также и другая проблема, то есть если вы хотели временно купить какой-нибудь старый дешевый процессор где-нибудь на барахолке и новую плату, а потом все это дело проапгрейдить, то есть купить новый проц, то также огорчу вас, то есть 570 чипсет не будет иметь совместимости с процессорами Ryzen первого поколения, что не очень-то радует. Пугает меня и сама архитектура процессоров Zen 2 с повсеместным использованием шины Infinity Fabric и соответственно с теми же проблемами, которые были у AMD давно, то есть у них опять-таки увеличивается зависимость от частоты оперативной памяти, но это на практике не очень хорошо, как вы знаете и от этого желательно все-таки уйти. Ну ладно, давайте не будем о грустном и поговорим о том, какие из данных процессоров, по моему мнению, являются наиболее интересными для покупки, исходя из тех тестов, что есть, и из рекомендуемой цены. Итак, начнем, наверное, сверху. 16 ядерник, но очень специфичный процессор, поскольку отдельно для игр куда выгоднее взять какой-нибудь 9900K, который стоит в полтора раза дешевле. Отдельно для рендера и профзадач лучше взять Red Ripper 1950X. Да, частоты пониже, но и ценник на 180 долларов меньше. Bredge 3950X имеет смысл разве что стримщикам, обзорщикам, у которых большой кошелек, и которым рендер видео и игры нужно совмещать на одной машине. Соответственно для них это может быть неплохим вариантом. Для всех остальных процессор достаточно дорогой и не стоит скорее всего своих денег. Далее 12 ядерник, который я считаю более удачным и на самом деле рекомендую вам для приобретения, поскольку стоит он как 9900 k то есть порядка 500 долларов, в играх показывает аналогичные результаты, но в профзадачах превосходит конкурент в среднем на 30%, то есть можно сказать, что это идеальный процессор опять-таки для тех самых стримеров-обзорщиков, которым нужно делать все и сразу и на одной машине. Далее у нас 3800X, удачный восьмиядерник, хорошая замена 9700, опять-таки в играх у них почти паритет, но в профзадачах 16 потоков AMD конечно же решают над 8 потоками Intel. однако я не вижу смысла покупать дорогой восьмиядерник, когда можно взять его более дешевого собрата 3700X, который на 70 баксов дешевле, а после разгона будет выдавать в целом аналогичные результаты. Эти 70 50 баксов лучше вложить в хорошую материнку или охлаждение, так что я полагаю, что 3700X это второй процессор из линейки, который я могу действительно вам посоветовать. Что же до шестиядерного Ryzen 5 3600X с ценником в 250 долларов то он благодаря своей производительности в будущем конечно же станет народным любимцем и явно отобьет нишу у всех шестиядерников Intel, а, кроме 8700 наверное но как по мне так взять старый 2600x который уже сейчас дешевле на 100 баксов выглядит куда более выгодным вложением средств тем более что цена на старое поколение будет еще вдобавок падать так что вы сможете купить его просто за бесценок 2600, неплохой камень, но мне кажется, что с точки зрения бюджетного сегмента и, соответственно, ценообразования, я бы лучше взял 2600X, пусть потерял бы немного в производительности, но сэкономил бы лишнюю пару сотню баксов. Вот как-то так, друзья, вот такая вот короткая аналитика. Так что я делаю ставки на процессоры 3900X и 3700X и считаю, что именно они являются лучшим вложением ваших средств из всего, что было представлено Лизой Су. В правом верхнем углу вы можете проголосовать за то, какой процессор, по вашему мнению, лучше всего взять на тест. Ну а с вами как всегда был Белыч, если вы со мной согласны, то жмите лайки, делитесь видео с друзьями, если не согласны, то делитесь своим мнением в комментариях, объясняйте почему. Я их читаю, мне порой интересно, так что всем хорошей конструктивной критики. Всем еще раз спасибо, друзья, и до новых встреч.